Тысячи метров? Друзья, ну вот реально 30 лет 30 лет этот делали вертолет. Фантастический контент. Полет на самодельном вертолете. Это вообще, я случайно мимо проезжал. Вообще подробности не знаю, друзья. Даже не знаю, о чем разговаривать, потому что э, выяснилось, что это самодельный вертолет. Прям вот реально самодельный. Я всяко в жизни видел, но самодельных вот таких больших вертолетов это прям вот для меня какой-то нонсенс. Ох, и вот сейчас его будут заводить, на нем летать. Попробую я задать какой-нибудь вопрос кому-нибудь нашим коллегам. Ведь могу стикер подарить пац? О, фантастика, <реклама> ну ты не иману, <реклама> как вот. А <реклама> какая <реклама> издали 33 метров. 33 метров. Не, только действительно. Как? А, это какие какие... то это Друзья, ну, вот Лет, 3 лет 3 лет этот делали вертолет Я вот грешным делом думаю, может мне машину переставить? Это же фантастика! Самодельный вертолет Но ну, понятно, что запчасти от какого-то ка. Но все равно И сейчас это полетит Читайте, что это как-будто видео в прямом эфире. Ой, самолеты, вертолеты. Это Гауновский аэроклуб. Ух! Даже не верится, что это полетит. Но вполне может. Я прям. Я восхищение. Вот это лучший ракурс, наверное. О! Тык-тык-тык-тык-тык. Да, это была прогазовочка, на самом деле, только пока, судя по всему. Ну, теперь этот вертолет безопасен. Ой, шик вот эти лопасти, конечно, носятся. Ну, конечно, может, и безопасен, но лопасть так несется лихо по голове. бах бабах, и все, и винт вот этот вот. чпунь чпун, чпунь чпунь чпунь чпунь чпунь Блин, вообще такая летающая мясорубка, друзья. Ой. Да, чего только люди не придумают. Он же реально самодельный. 30 лет работы. Фантастика. Видите, взлетать он пока не собирается, потому что у него даже дышло не отсоединено. Я-то думал, что он будет... Оп! Мы можем с лопастью вместе проехаться. Фшшш. Главное, что сзади задняя... нас лопасть не догнала. так тык тык тык тык тык тык тык тык тык Вот алюминиевые трубочки. Ну, вообще... Вот эта машина. Огонь. Изготовитель вертолета дает интервью. Видите, целая команда режиссеров его берут. А я, видите, вам тайно все это дело снимаю. Контент-огонь вам снимаю. Этот вертолет не взлетает в режиме весеннего, его надо разогнаться. Сейчас мы посмотрим. у него дико интересно, как эта штука взлетает. Даже в одноместном варианте. Вообще, конечно, странная машина, но прикольная. Ну, Я вообще не думал, что может самому такой большой вертолет сделать. Знаешь, что маленькие делают? Нет, топор, вот, припух, и все, Стой. Завелся! Дракоша! Завелся? Ну, ну, ну, ну, ну. А вирус забыли включить, ну, наверное? Контент огонь. Начинает движение. Ну, в общем, такой полувертолет, начал немножко с разбега взлетать, ну, для большей надежности, но летит же, делает круг почета. Друзья, самодельный вертолет. По-настоящему самодельный. И, уже в английскую энциклопедию англи попал. Да? Да-да-да, как да, да. единственный вертолет пятый местный. Ага. С, то, что, сделанный человек. Огонь. Пятиместный самодельный вертолет. Чито, Крито, Чито, Маргарита. -то. Ну, красавец. Смотри. Смотри. Вот такая, друзья Потрясающая игрушка Вообще удивительная Рекорд в книге Гиннесов. Единственный в мире пятиместный вертолет, построенный самодельный. Вообще. Огонь. Фу. Все, помчался я. Замерз, как собака я на этих съемках, друзья. Уже, видите, одел тепленькую курточку. Но шортики переодеть не, не успел. Сейчас я, друзья, уже с. Это мой третий полет на этом Жгасе. Чудесная погода. Видите, в шортах летим. Все как положено. Потому что в прошлый раз сказали, а что ж не в шортах. Ну вот пришлось. Ой. вот, вот, Оп чуть-чуть. Оп-оп-оп-оп. Так, и. Скорость. 70. Держу 70. Да. тангас такой, конечно. Мама дорогая, У -у -у. Хе -хе -хе уже привычно. Босиком по небесам, скорость растет, растет, растет. Готовлюсь к отцепке. Греча, ну хоть надо сейчас поманеврировать, а то в прошлый раз, друзья, достаточно вяленько на нем пилотировал его. Чума! Да. Слушайте, ну вообще чума! Эй, эй, эй, эй, эй! Да. Слушайте, на виражики прям на ручке очень послушный. Этот планер э, критиковали за то, что он слишком хорошо управляется для учебного. Ну не знаю. Он просто управляется силой мысли. Офигеть! Вот наш внизу старт. Самолетики. Босиком по небесам! Потрясающее ощущение. Сейчас главное правильный расчет на посадку сделать. Я слишком быстро лечу, друзья. Я сейчас только что заметил, что лечу я на 70 км в час. Многовато. Ну, это параплан. По ощущениям от полета чистый параплан. Медленно, спокойно. Можно шишки считать на елках. О, опять я разогнался. Придерживает даже. Вот эта кромочка реза, наверное, срезает чуть-чуть потоки. И замечательнейшим образом меня придерживает. Так, надо же еще попытаться приземлиться поточнее. Нельзя позориться, друзья. По ёлкам! Над елками, Где-то люди снизу машут. Ну, как-то я... На мой взгляд, высоковато. Но зато какое легкое маневрирование можно устраивать. Ну, посмотрим. Целюсь в ворота. Но надо еще лететь, еще лететь, еще лететь, еще лететь, еще. Еще, еще, еще, еще, еще, касание. Слушайте, ну касание как в перину, к бабушке в перину. Ой. Ну, ну, ну. Тормозов-то нет. Мастерство не пропьешь. Мне аплодируют друзья мои, друзья. Ой, счастье. Почему мне нравится на этой штуке летать, а тут эхо есть. С. <смех> Удивительное дело, с желяжи э, идет эхо. У, у! Может, даже вы слышите. У-у-у! <смех> Скажет, вот дурак. <смех> Томас, ну ты посмотри, какой я вообще молодец, да? Ну давай, ты меня похвалил, вот Нет, меня просто... редко хвалят. Я перепись на... перелетел, да. то есть 50 я, метров. ну у меня я все таки не долетел, да? А вот Игорь вот показал, как надо. Ну все так ешь ты, я да, эх, круто.